Привет! В этом видео я хочу поделиться с тобой информацией о том, чем я занимаюсь и чем ты можешь заниматься для того, чтобы зарабатывать деньги. Разговор будет только о деньгах, о том, как их можно заработать, сколько можно заработать и что для этого нужно делать. Расскажу в двух словах о себе. Меня зовут Ульнас Идрисова, мне 46 лет. Я занимаюсь сетевым бизнесом, занимаюсь профессионально и уже несколько лет. До этого я работала по найму, у меня высшее экономическое образование, доработалась до главного бухгалтера, так что деньги я считать умею. У меня есть арендный бизнес, я пробовала открыть онлайн-школу, у меня есть сейчас линейный бизнес, который связан с моим сетевым бизнесом. Так что я много что попробовала, есть с чем сравнивать. И каждый раз, пробуя разные варианты, я прихожу к выводу о том, что сетевой бизнес – это лучший способ зарабатывать деньги. Я не знаю, что ты об этом слышал, что ты знаешь или думаешь об этом, но да, речь пойдет о сетевом бизнесе, о компании Ламбре. Забегая вперед, скажу, что несмотря на то, что компания работает на рынке уже более 20 лет, сейчас уникальное время для того, чтобы стартовать в этом бизнесе. И если ты это сделаешь в ближайшее время, у тебя есть возможность быстро заработать очень хорошие деньги. Далее я расскажу тебе, почему это так. Прежде, чем мы перейдем к сути, я хочу поразмышлять с тобой вот о чем. Чем озабочен практически каждый человек, достигающий совершеннолетия? И этот вопрос его волнует практически до самой смерти. Нам говорят, хорошо учись в школе, закончи институт. Для чего? Для того, чтобы найти хорошую работу. А какая она хорошая работа? Хорошая работа – это та, которая хорошо оплачивается, Конечно, это не единственный критерий для того, чтобы оценивать работу, но нас всех, практически каждого волнует, сколько мы будем зарабатывать, потому что от этого зависит качество нашей жизни, качество жизни нашей семьи, наших детей, от этого зависит, сможем ли мы себе купить квартиру, сможем ли мы купить себе хорошую машину, сможем ли мы помогать с родителям, сможем ли мы путешествовать, на все это нужны деньги. И существуют разные способы зарабатывания денег, я пробовала разные варианты и сразу хочу сказать, что каждый способ зарабатывания денег достоин уважения, любой труд достоин хорошей оплаты, потому что каждый человек приносит что-то полезное в этот мир и тем самым зарабатывает себе на жизнь. Но э, те сравнения, которые я буду тебе приводить, они не для того, чтобы показать вот это хорошо, а вот это плохо, а для того, чтобы у тебя было понимание, в чем особенности каждого из этих э, способов заработка. Тут ведь еще зависит от того, какие задачи перед собой ты ставишь, э, сколько ты хочешь зарабатывать, потому что разные варианты, разные способы заработка дают э, разный результат. Где-то можно меньше заработать, где-то можно больше заработать. По себе могу сказать, что я всегда хотела зарабатывать больше. У меня много желаний, у меня есть важные жизненные задачи, которые я хочу реализовать. И, например, 50 тысяч в месяц на все мои хотелки, на все мои задачи мне просто не хватит, мне нужно больше. Например, ты выбрал наемную работу. Это самый распространенный способ зарабатывать деньги. Ну, потому что нам с детства говорят, хорошо учись, поступай в институт, получай специальность и иди на работу, и будет тебе счастье. Вот мы и движемся по этой схеме. Работаем, зарабатываем, и со временем начинаем понимать, что что-то здесь не так. Потому что денег вечно не хватает, кредиты, ипотека, инфляция, а зарплата что-то не растет. В наемной работе есть потолок дохода. Например, в России по статистике средняя зарплата составляет около 47 тысяч рублей. Это средняя. Это значит, что кто-то зарабатывает меньше. Можете ли вы себе представить такую ситуацию, чтобы вам на работе за год подняли зарплату с 50 тысяч до 150? 000? Это невозможно, это фантастика. Вот мы работаем за свои там, 30, 40, 50 тысяч рублей. А еще нас могут уволить. Большинство людей смиряются с этой ситуацией и ничего не предпринимают, ну, потому что все же так живут вокруг, правда? Но некоторые выбирают самозанятость. Это, например, когда у тебя небольшой магазинчик, в котором ты сам работаешь, или ты делаешь массаж, или маникюр. Это когда ты работаешь сам на себя. И это здорово, это классно, потому что в этом способе, в этом варианте у тебя больше свободы, ты, скорее всего, больше заработаешь, чем в найме, хотя не факт. Но в этом варианте есть один минус. Если ты работаешь, у тебя есть доход. Если ты, например, уехал отдыхать, все, у тебя доход перестал поступать. Или, например, заболел, или обстоятельства какие-то сложились, ты не можешь работать, все, у тебя дохода нет. И надо сказать, что больших денег здесь тоже не заработаешь, потому что ты ограничен своими физическими возможностями. У тебя 24 часа в сутках, у тебя две руки, две ноги, и выше головы ты здесь не прыгнешь. Есть крупный бизнес. Вот там, да, там есть большие деньги. Это крупные супермаркеты, заводы, какие-то крупные предприятия. И если у тебя есть свой супермаркет или там свой завод, то, скорее всего, тебе мое предложение вряд ли будет интересно. Но скажите, пожалуйста, может ли простой человек просто так взять и открыть крупный бизнес? Нет, потому что для этого нужен большой стартовый капитал, нужна команда профессионалов. И самое интересное, что не факт, что получится с первого раза по статистике до своего трехлетия, доживают не больше 5% вновь открытых бизнесов. Это очень большой риск. И остается еще один вариант. Это сетевой маркетинг, сетевое предпринимательство. Это явление уже не новое. Сетевой бизнес существует более 80 лет как индустрия. И сейчас этот бизнес переживает свой ренессанс. Этот бизнес совсем не такой, как он был в самом начале. Это не бизнес домохозяек. Сетевой превращается в бизнес профессионалов, которые разобрались и поняли, какие возможности в нем скрыты. Новые подходы, новые методы современной технологии, интернет очень сильно преобразили этот бизнес. И это здорово, потому что наверняка ты уже что-то слышал об этом бизнесе или, может быть, даже пробовал. И здесь очень важно, от кого ты слышал об этом бизнесе или что ты пробовал. Потому что в сетевой приходит очень большое количество людей. Это доступный бизнес. И у каждого какого-то складывается свое понимание об этом бизнесе. Вернее, даже оно складывается не само, а в зависимости от того, как ему показали этот бизнес. И далеко не всегда и не сразу появляется правильное понимание этого бизнеса. Что же такое сетевой бизнес? Сетевой бизнес, по сути, это всего лишь способ реализации товаров. Вот есть компания, которая работает по сетевому принципу, есть у нее товар, и вот здесь люди по-разному могут действовать по отношению к этой компании. Кто-то покупает просто для себя, ну, потому что продукт нравится, цена хорошая, и вот эти люди время от времени показывают каталоги своим знакомым и зарабатывают дополнительные деньги. Для них это вот источник дополнительного заработка. Есть люди, которые целенаправленно продают, занимаются прямыми продажами, ну потому что продукт хороший, с удовольствием покупают, и вот некоторые продают, много продают, хорошо продают и зарабатывают больше, чем первые, но пока еще не такие, какие-то там большие деньги. Кто-то приходит в этот бизнес за позитивным общением, за личностным ростом. Здесь это тоже есть, потому что есть всякие тренинги, тусовки события и вот все эти люди которые берут для себя немножко продают много продают тусуются вот все эти люди их примерно 90 процентов от всех людей которые имеют какое-то отношение к сетевой индустрии и все эти люди говорят что они занимаются сетевым бизнесом что они в сетевом они классные они молодцы но это не сетевой бизнес. Кто же эти оставшиеся 10%? Это люди, которые сконцентрированы и полностью прилагают все свои усилия на создание сетей. Они создают большие организации, которые делают большие товарообороты. Не ты один делаешь большие продажи, а много-много людей твоей сети делают небольшие покупки. Ты пригласил одного человека, тот второго, тот третьего и так далее. И эта цепочка может состоять из десятков, сотен людей. И ты даже можешь не знать всех этих людей лично. Но все они делают покупки и создают товарооборот. Компания включает их покупки в товарооборот твоей сети. И со всего этого товарооборота выплачивает тебе определенный процент. Со всего товарооборота. И вот поэтому этот бизнес называют многоуровневым. И это уникальная бизнес-модель, такого больше нет нигде, ни в каком бизнесе. И вот это называется сетевым бизнесом. И вот здесь уже есть большие деньги, и здесь можно заработать и 100 тысяч в месяц, и 500, и миллион. И самое важное заключается в том, что на такой уровень дохода может выйти абсолютно любой человек, абсолютно любой. Если у тебя уже есть какой-то опыт в сетевом или в предпринимательстве, то тогда на доход 100-150 тысяч рублей ты можешь выйти в течение 6-9 месяцев. Если у тебя нет опыта, ну тогда год-полтора. Тебе надо будет пройти обучение, разобраться, у тебя будет наставник, который тебе будет помогать, мы тебе дадим готовые алгоритмы, что и как делать. И в первый-второй месяц работы можно выйти на доход в 10-15 тысяч рублей, через 3-4 месяца можно выйти на доход в 30-40 тысяч рублей, через полгода, год-полтора можно выйти на 100-150 тысяч рублей, и это не предел. Например, на сегодня мой чек составляет порядка 300 тысяч рублей, и это тоже не предел. А еще в компании есть возможность сесть за руль хорошего автомобиля, и условия вполне реальные. Например, если твоя сеть делает товарооборот более 2 миллионов рублей в месяц, тогда ты можешь претендовать на э, мини-купер, Lexus или бмв. А у тебя будет доход 100-150 тысяч рублей в месяц и будет классная машина, причем которая тоже стоит порядка 2 миллионов рублей. Но это же классно, это будет твоя машина, ну где еще ты можешь претендовать на автомобиль на таких условиях? А еще в компании можно ездить в путешествия за счет компании и так далее, и так далее, и так далее. В этом видео я хочу дать информацию для тех людей, которые хотят зарабатывать много денег. Объясню, откуда здесь вообще берутся деньги и почему здесь можно заработать много и быстро. Как я уже сказала, любая сетевая компания – это способ реализации товара через клиентов или партнеров. Партнеры рекомендуют компанию, строят сеть, а клиенты покупают, либо в интернет-магазине, либо в представительствах компании. И вот, кстати, это тоже очень важный момент, в компании в городах есть представительство, есть централизованная доставка, вся логистика выстроена, и тебе этим не нужно будет заниматься. Если у тебя появится клиент или партнер на другом конце страны, тебе не нужно будет отправлять посылки, компания сама все организует. Что еще важно знать о компании Ламре? Как я уже сказала, компания существует уже более 20 лет, и это очень важно, потому что это не компания-ододневка, это надежная и крепкая компания. Компания, которая работает в 27 странах мира. Это международный бизнес, и ты можешь строить свою сеть во всех этих странах. У компании есть своя миссия, идеология, социальные проекты, и в наше время понимание того, что ты здесь не просто зарабатываешь деньги, но еще и причастен к улучшению мира, к улучшению жизни других людей, это очень важно. Очень важно то, какой продукт реализует компания. От этого зависит скорость развития сети и ее объем. Компания Ламбре создает молодость и красоту. И делает это с помощью качественных, безопасных, и высокотехнологичных продуктов. Основу ассортимента составляет парфюмерия французского производства и европейская косметика. Все продукты компании создаются преимущественно на натуральных ингредиентах и имеют европейские и российские сертификаты качества. А в Европе, кстати, очень высокий контроль качества продуктов, гораздо выше, чем в России, поэтому за качество продуктов можно быть уверенным на 100%. Как я уже сказала, любая сетевая компания создает товарооборот. Вознаграждение партнеров зависит от того, какой товарооборот делает его сеть. Так вот, легко делать товарооборот с продуктом, которым пользуются все, который простой и понятный, который уже находится в обиходе у большинства, а еще имеет свойство заканчиваться, его покупают снова. И емкость рынка таких продуктов очень высокая. И в компании «Ламбре» именно такие продукты. Косметикой и парфюмерией пользуются практически все. Это значит очень большой объем потенциальных покупателей. В любом городе, в любом поселке эти продукты есть в каждой семье. Им они нужны всем. Ими уже пользуются. Они простые, понятные, их легко продавать. А еще они заканчиваются. Это значит, что будут повторные продажи, а повторные продажи делать гораздо легче, чем в первый раз, а это значит, что легко делать товарооборот. Более того, компания постоянно расширяет ассортимент продуктов, тем самым помогая своим партнерам увеличивать товарооборот. Что еще важно? В сетевом бизнесе есть одна особенность, и на мой взгляд, это очень ценная особенность. Когда ты приходишь в сетевой, ты не остаешься один на один с новым неизвестным бизнесом. Но представь, что ты вот открываешь свой первый магазин. У кого спросить, если там что-то тебе непонятно, с кем посоветоваться? Да не с кем, кругом одни конкуренты. И даже если это и можно сделать, то только за деньги. В сетевом же есть единомышленники, есть команда. И это не просто громкое слово, это действительно так. Когда ты регистрируешься в компании, ты прикрепляешься к уже действующему партнеру, который становится твоим наставником. У него есть свой наставник, у того свой и так далее. И все они заинтересованы в том, чтобы у тебя получилось, чтобы ты начал зарабатывать. Потому что их доход зависит от твоего товарооборота в том числе. Начисление вознаграждения определяется маркетинг-планом. И эти правила, они одинаковы абсолютно для всех. Я сейчас не буду тебя грузить цифрами, об этом потом. Если тебе интересно больше узнать о цифрах, попроси меня или того, кто дал тебе это видео, рассказать больше о маркетинг-плане. Прямо так и напиши, расскажи про цифры. В чем же моя задача, в чем задача любого лидера? Мне нужно сделать так, чтобы люди в моей команде зарабатывали деньги. И чем больше, тем лучше. Потому что от этого я получаю свой процент. И э, моя задача, задача нашей команды сделать так, чтобы у тебя получилось, чтобы ты начал зарабатывать. Именно для этого и обучение с готовыми алгоритмами, и сообщество, где все делятся опытом, и наставники. И все это абсолютно бесплатно. Сетевой бизнес ⁇ это бизнес для простых людей, для абсолютно любых людей. Неважно, популярный ты или нет, молодой ты или нет, работаешь по найму, или ты студент, или у тебя свое дело. Это неважно, это бизнес для всех. Для того, чтобы начать этот бизнес, тебе не нужно увольняться с работы, тебе не нужно закрывать свой магазин. Этот бизнес можно начать в свободное время. Для работы тебе понадобится только телефон и интернет. Если у тебя есть опыт, хорошо, значит, у тебя будет быстрый результат. Если у тебя нет опыта, ничего страшного. У нас есть обучение, есть наставники. Научим, поддержим. А еще я обещала тебе рассказать, почему стоит начать прямо сейчас. Что за уникальное время. Есть несколько факторов. Но, Во-первых, это ситуация в мире в целом. Смотри, что происходит вокруг. То, что раньше казалось надежным и стабильным, сейчас просто рушится. Сколько сокращений, сколько бизнесов банкротилось и закрылось. Все ищут новые возможности зарабатывать деньги. И я смеюсь и говорю, что скоро сетевой бизнес останется одной из немногих возможностей, где вообще, в принципе, можно заработать деньги. А еще это самоизоляция. А наш бизнес можно вести прямо из дома. Нужен только телефон и интернет. Второй фактор – это удачное время внутри самой компании. Дело в том, что с 1 октября 2020 года компания поменяла маркетинг-план, увеличив выплаты в сеть в полтора раза. Прошло не так много времени, но мы уже видим первые цифры, мы видим первые результаты, и выплаты действительно стали очень существенными. И на сегодняшний день маркетинг-план компании является одним из самых щедрых маркетинг-планов во всей сетевой индустрии. Это означает, что за одну и ту же работу можно зарабатывать гораздо больше денег. И еще о компании. Как я уже сказала, компании более 20 лет. И лидеры, основная часть лидеров, которые, как правило, приходят в самом начале компании они сейчас в возрасте 60 лет и более. А что это означает? Мало того, что многие из них неактивны в силу своего возраста, так еще это поколение, которое не работало в интернете. Интернет пустой. А пустой интернет – это пустой рынок. Если компания не заявляет активно о себе в интернете, о ней никто не знает. И если взять компанию «Ламбре», то они на сегодняшний день помнят, что в компании «Ламбре» хорошие духи. И все. Рынок пустой. Интернет пустой. Информационное поле чистое. Приходи и завоёвывай. И третий фактор – это то, что время очень быстротечно. Жизнь проходит. И если ты еще достаточно молод, то, может быть, ты этого так сильно не ощущаешь. Но мы не бессмертные, и однажды наш жизненный земной жизненный путь, он закончится. Если у тебя еще есть мечты, которые ты хотел бы осуществить в этой жизни, и вот ты думаешь что вот завтра вот еще немного, еще вот совсем немножко, и скоро все наладится, и мы на квартиру заработаем, и машину мы купим, и в путешествии мы съездим, мы заработаем на это, и на пенсию я скоплю, и родителям я помогу, и так далее, и так далее, и так далее. Но проходит день, и ты понимаешь, что ничего не меняется. Проходит год, и ты понимаешь, что твоя жизнь лучше не становится и подумай вот о чем. Что изменилось в твоей жизни за последние пять лет? Как изменилось качество твоей жизни? Качество жизни твоей семьи? Насколько увеличились твои заработки? Успел ли ты осуществить какие-то свои мечты за это время? Ты достиг чего хотел? А что дальше? А что дальше следующие 5 лет? У тебя есть шанс повысить качество своей жизни, увеличить заработки, осуществить свои мечты? Подумай об этом. Есть еще один плюс. С введением новых условий маркетинг-планов в компании появилось еще одно очень важное преимущество. Это бесплатный вход и небольшой размер минимальной активности. Что это означает для тебя? Это значит, что ты можешь начать этот бизнес вообще не вкладывая своих собственных денег. Влияет ли это на количество подписаний в команду? Да, конечно, это делает бизнес доступным абсолютно любому желающему. Понятно, что в компании Ламбре, как и в любой сетевой компании, нужно сделать активацию контракта, то есть первую покупку, и это очень важный шаг, потому что обязательно нужно познакомиться с продуктом, обязательно нужно попробовать продукт, использовать его, получить свой личный опыт, убедиться в качестве и продолжать пользоваться этим продуктом. Личное потребление продукта очень сильно влияет на результаты в бизнесе. Но как ты думаешь, влияет ли на количество регистраций в бизнесе та сумма, на которую нужно делать первую покупку, та сумма минимальной активности, которую должен делать партнер? конечно, очень сильно влияет, это очень важный фактор. И вот в компании Ламбре активация контракта, минимальная активность составляет не 30 тысяч рублей, как у некоторых, и не 15, и даже не 10, а всего лишь 4650 рублей. И это примерно два флакона духов. И это деньги, которые ты платишь не просто так там ни за что, ты на эти деньги покупаешь себе продукт. Получается, что для того, чтобы получить доступ к рекрутинговым инструментам, к бесплатной системе обучения, к получать вознаграждение от работы сети, партнер компании должен выполнять минимальную активность, которая составляет всего 4650 рублей. Как ты думаешь, какому количеству людей доступна эта сумма? Если это цена, которую ты платишь за то, чтобы осуществить свои мечты, повысить качество своей жизни, дать достойное будущее своим детям. Да эта сумма доступна абсолютно любому человеку. Покупай себе духи и косметику не где-то там в Литуале, а в ламбре. Делай подарки своим близким, не где-то там покупай, а покупай в ламбре. И вот тебе будет минимальная активность. Нет денег? Тогда сделай небольшие продажи. Предложи двум-трем своим знакомым приобрести по флакону духов. Вот тебе минимальная активность. Это не сложно. Это сумма, которая посильна абсолютно любому человеку. Это не 100 тысяч, не 500 тысяч и не миллион. Это всего лишь 4650 рублей, которые открывают тебе возможность заработать сотни тысяч рублей. Так вот, мое тебе предложение и лидеров моей команды, которые прислали тебе это видео, заключается в том, чтобы зарабатывать деньги вместе в одной команде чтобы у тебя появилась возможность осуществить свои мечты, чтобы ты мог жить той жизнью, которой ты хочешь, чтобы ты мог обеспечить себя, свою семью, своих детей, путешествовать, помогать родителям, чтобы поверить в то, что это возможно, поверить в то, что можно жить по-другому, можно зарабатывать большие деньги, позволить себе наконец-то ставить высокие амбициозные цели, хотеть жить лучше, позволить себе мечтать, не бояться этого, верить в себя. Сейчас это видео закончится, и после этого я предлагаю тебе сделать одно небольшое упражнение. Оно тебе будет очень полезно. Возьми лист бумаги и напиши на этом листе пять своих самых советных желаний, 5 своих мечт. И подумай, есть ли у тебя план по их достижению. И если у тебя такой план есть, я за тебя очень рада. Иди и делай, реализуй свой план. Я хочу, чтобы у тебя все твои мечты сбылись. Если же ты вдруг поймешь, что то, что ты делаешь сейчас, вряд ли тебя приведет к достижению твоих мечт, я приглашаю тебя зарабатывать деньги вместе со мной, строить сеть в компании Ламбре. С простым и понятным продуктом, с готовыми алгоритмами работы, с бесплатным обучением, с поддержкой профессионалов на пустом и перспективном рынке вместе с надежной и крепкой компанией, которая использует уникальную бизнес-модель многоуровневого маркетинга. Любое решение, которое ты примешь, будет правильным. Напиши мне или тому, кто прислал тебе это видео, что ты решил. И если тебе подходит такой способ заработка, добро пожаловать в нашу команду. С тобой эти несколько минут твоей жизни была Гульнас Идрисова, сетевой предприниматель. До скорых встреч!